Друзья, всем привет! Сегодня будет короткое видео по поводу автозапуска двигателя и мультимедийной системы TIS pro которая сейчас установлена на моем автомобиле. Многие спрашивают, то есть, как ведет себя мультимедия, то есть, включается она или нет, если запускать двигатель э, сигнализации. Насколько мы знаем, что штатные мультимедиа, которые установлены изначально в автомобиле, они не запускаются. То есть, если вы будете дистанционно заводить двигатель, то мультимедия не включится, соответственно, она а, будет работать только тогда, когда вы повернете ключ в режим зажигания. На мультимедии TSS Pro немножко все по-другому. А сейчас я предварительно расскажу, как у меня был. То есть у меня была Лада Веста, стояла такая же мультимедийная система TSS Pro и стояла сигнализация Starline на 93. И вот когда я запускал двигатель а, с, а, дистанционно то мультимедиа у меня также включалась и работала. То есть, то время, которое вы там э, сидите там дома, пока у вас машина прогревается, то мультимедиа у вас работает, играет, что не очень удобно, да? Приходилось там как-то ее в режим ожидания переводить, чтобы она, соответственно, при следующем запуске у вас не включалась. Так вот, у меня сейчас установлена обновленная версия TISIS PRO. И стоит на этом автомобиле другая автосигнализация Шерхан, мобикар вторая. И давайте я вам покажу, как работает непосредственно на данной сигнализации с этой обновленной мультимедией ETI. Берем брелок, запускаем двигатель. Так. Как мы видим, двигатель запустился. Давайте откроем автомобиль и проверим, работает ли мультимедиа. Открываем. И мы увидим, что мультимедиа не работает. То есть она не включается, пока у вас э, включен автозапуск двигателя. Сейчас я возьму ключ, поверну его замки замке зажигания и мультимедиа включается друзья, я считаю, что это очень удобно то, что она у вас не работает когда у вас э, дистанционно запущен двигатель не знаю, с чем это опять же связано как я говорю, что это возможно либо обновленная версия TIS они доработали, чтобы у вас не запускалось Потому что многие обращались по этому вопросу вот, непосредственно в поддержку ТАИС. И они, скорее всего, этот э, момент учли. Ну а на этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео вам было полезно. Всем удачи на дорогах. Всем пока.